Разные религии, культура, медицина к безумцам относятся по-разному. Как магия относится к больным шитофрении, возможно, это лечить или это не лечить? Ну, приблизительно так же, как к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Да. Да, с Немножко да. с другим пониманием. К безумцам, людям, которые живут одновременно сознанием в различных мирах и видят то, чего не видят другие, относятся с большим уважением и почетом. Стараются таких людей оберегать, потому что это перерожденные медиумы, люди, которые могут передавать информацию, братьям передавать информацию из других миров, причем как в обе стороны, не только оттуда-сюда, но отсюда-туда. Шизофрения, раздвоение сознания, измененное состояние сознания, это как раз показатель того, что точка сборки человека получила дополнительную свободу. То есть если вот в плоскости рассматривать, то у человека горизонтальное смещение точки сборки например, относительно какой-то чакры, относительно какого-то тела всегда элементировано в определенных пределах. Эти пределы задаются системой социальной система, энергетической система, трехмерным миром, в котором мы живем. А вот у них в точку сборки эти лимиты преодолела, причем преодолела неожиданно, настолько неожиданно, что они просто с этим не сумели справиться. Вот магические практики, они раскачивают ее постепенно, когда как бы, прикоснулись к границе, испытали изменетку, потом вернулись в статус кво оценили ее, научились с этим переживанием жить, и опять пошел размах, колебания маятника в разные стороны, опять Чуть-чуть раздвинули границы, чуть вышли за пределы, опять испытали, ой-ой-ой, мама моя, я схожу с ума, вернулись опять в статус-кво, выдохнули, пережили, проанализировали и опять качаться. Вот так сознание как бы прививками гемоэпатически прививается к определенным переходам. А у них это произошло спонтанно, внезапно. они не успели это оценить. То есть И сознание получило вот этот вот люфт, но не получило критериев оценки, как это описывать для себя. Ментал не умеет это описывать. Соответственно, А поведение человека оно происходит исходя из, из ментала, который у него есть. В ментале прописано как поступать, что делать, что говорить. У них в ментале картина мира сформирована скажем так, с учетом пространств, которых они не понимают, которых не знают и которых этот мир не знает. Соответственно, их поведение всегда немножко асоциальное. Да. Вот в магии мы понимаем, о чем идет речь и насколько трудно этим людям живущим здесь возвращаться в эту самую реальность. Особо конечно, трудно тем близким, которые находятся рядом с ним, потому что они вдвоне ничего не естественно. Вот. Они требуют дополнительного внимания, дополнительного ухода, потому что эта картина мира для них неизвестна. они могут нанести вред себе, например, если при значительном расшатывании в точке сборки, то есть они не понимают, что огонь, да, они как пятилетние дети, что огнем можно обжечься, что острым можно уколоться, причём до смерти и так далее. То есть им все такие вещи нужно не просто объяснять, а просто их оберегать. Именно поэтому, как правило, определяли смирительные дома, где они были под определенным надзором и уходом. Но это не изменяет. Обычно люди... В в таком состоянии сознания, с такой раскачанной точки сборки, они видят и понимают немножко больше, чем все остальные. И выдают информацию, которая никому из здравомыслящих даже в голову не придет. Они могут шагнуть в будущее, увидеть, что происходит там. Они могут шагнуть в прошлое, увидеть, что происходит там. Они могут сместиться совсем в другой мир, в мир мёртвых, и увидеть, что происходит там и так далее. Вот. Другое дело, что они не могут это нормально донести в этом мире, когда они применяют терминологию, не несвойственную этому миру, естественно, у них их оценивают как неадекватные. Поэтому им, конечно, очень тяжело. Хорошо, если рядом с ними находится человек, который в магии хоть что-нибудь может, хотя бы в теории. Стабилизировать сознание можно. Просто поставить определенные границы, вернуть точку сборки, поставить определенные границы и зафиксировать точку сборки в определенных границах. Магическими ритуалами, тем же забавным словом, рунами, там, без разницы. Да? Человек какое-то время получает вдохновение, просто отдохновение от своих собственных путешествий. Но все равно приходится потом границы снимать, потому что если точка сборки не раскочнулась, вот на такое пространство, она всегда будет помнить, что там свободно. Иногда надо отдыхать, чисто особо физика отдыхала, физика не выдерживает таких вибраций. Поэтому люди, как правило, с подобным, подобным издвиненным сознанием долго не живут. Просто сгорает физика, не выдерживает. То есть они не востребованы абсолютно в нашем мире, получается? В нашем мире они не востребованы, да, но а, дело в том, нет, почему, если они, например, уйдут в храм, ну, в монастырь, да, там знают прекрасно, что делать с подобными людьми. В да, по сути, та же самая смирительная рубашка, только за ними записывают. Это называется пророчество, это называется откровение и прочее, прочее, прочее. Собственно говоря, они в Средние века именно там и оказывались. То есть если не в, старом, там, в душеспасительном доме, то обязательно в монастыре. Потому что вообще такие люди ценности. Многие из них потом становились, канонизировали, становились подвижниками, отшельниками, святыми, да? половина из них было шизофрений. Половина. Кого не возьми, какую легенду не почитаешь, да. Все Просто с ними рядом находились люди, которые могли их правильно обслужить и правильно понимать, что они, что они несут. А сегодняшний социальный мир от этих людей не нуждается. А вот эти все таблетки, голодеридолы, минозин, они что делают? Они прибивают точку сборки на эфирку очень низко, там, где люфт невозможен. Там он просто не способен, трехмерный мир, очень большая плотность, и точка сборки не может преодолеть вязкость вот эту, да, она вот как в глицерине затаивает. И сознание человека вот так вот угасает. Он просто угасает, он не путешествует, то есть у него нет процесса развития сознания, он находится в таком полусонном состоянии, как растение. По сути, эфирка это и есть уровень растения. Поел, попил, поспал, поел, попил, поспал, в туалет под себя. Потому что не под себя, это уже ментальный разум, это уже правило поведения. А для этого точку сборки должна приподняться, она не приподнимается. Галоперидолы, прочие минозины, прочие вещи, они просто ее прибивают. Чем ниже, тем безопаснее для окружающих. А допустим, если маг, он может, скажем так, в талант направиться в какое-то определенное нужное направление. Вот такого человека, да, да может, может, но этим надо заниматься. Просто надо заниматься рунами, чистящими моментами, разговором. Там есть различные методы в комплексе, в совокупные методы. Мы просто этим можем заниматься. Опять же, этим занимались специальные люди в монастырях. То есть они просто представлялись к этому человеку да, и работали с ним, и обслуживали его, и ухаживали за ним, и помогали ему, и записывали за ним, вопросы нужные задавали. Когда надо, свечку зажгут, когда надо, молитву прочтут, когда не надо, не прочтут. Знали, знали, знал, был нет, знали они, как надо поступать. Все, к сожалению, не знают. Вот. Но поверьте, есть еще, пусть эти ординанты, сейчас находятся в загоне, и пусть они не развиты до такой степени, но тем не менее традиция все равно сохранилась. И я знаю, что есть специальные люди, которые ищут таких людей, выискивают их, особенно юных, молодых. С измененкой, с природной измененкой. И парфюми правдами, и неправдами забирают ее себе. В Америке, например, очень много такое количество орденов. В Шотландии осталось еще несколько штук. Вот, вот во Франции, по-моему, уже нет. Вот. Но в Америке точно есть. Почему они не забирают наших детей с несколько? А здесь в России у нас нет этих знаете, оно было. Вот до революции я точно знаю, еще было. А вот на сегодняшний день мне неизвестно ни об одном действующем. Если они есть, я не говорю, что их нет. Я говорю, что я просто о них не знаю. Я вот американских знаю, а, это было, а наших нет. Но я помню, что я знаю, что до революции они точно были. А вы учите Лукин на вот так, как вы сказали, помогать? Наверное, Конечно. Да, да, конечно, есть определенные формулы, причем я под задачу у меня как бы есть программа, да, я даю общепринятые формулы, но если у моего ученика есть специфическая задача, то мы с ним можем разработать комплекс ритуальных действий, вот, со всеми формулами, со всеми шагами, сделать пошаговые алгоритмы, которые не входят в программу, это не сложно, на самом деле, надо просто грамотно заняться вопросом, да, все можно сделать. Все можно сделать. Просто руны проводят такие энергии, которые не просто стабилизируют сознание, они стабилизируют его правильно. Они его не роняют в точку сборки, они его оставляют на прежнем уровне, просто дают ей возможность движения, скажем так, ну, под контролем. И тогда ухода вот, совсем выноса не случается. А если случается, то крайне После не случается вообще. То есть просто этому вопросу учиться надо. А я не очень советую пользоваться при этом христианскими методами молитвы, там, поста и все такое прочее, потому что это не приведет к желаемому результату. К сожалению, это оно будет действовать по принципу передох, только, только психического, только духовного. Да? По, сути, по сути есть одно и то же, только без ущерба для физического тела, потому что все эти химические препараты они, конечно удар по физике дают очень сильный. Просто, да? А здесь здесь то же самое, только без удара по физике. А для сознания суть одна. Смотрите, если такой человек появился, значит в нем была нужда. Пусть не нужда система, но нужна какой-то определенный сила. Может быть это родовое проклятие? А может родовой дар? А как выглядит, проклятие? выглядит проклятие для всех остальных, потому что с таким даром. Всем остальным жить тяжело. Всем остальным жить тяжело, очень. Знаете, есть такое выражение: "Природа на детях отдыхнула". Вот если в роду появляется прирожденный медлен колдун или маг, то природа отдыхает на всех остальных. Вот вы не поверите, она заставляет всех родичей служить ему, и вся жизнь будет посвящена только ему, и зависит от него. Так? Не хотела. Есть варианты постигать эту силу, если э, боги распорядились таким образом, чтобы в э, вашем поле, в вашей жизни появился такой человек, э, это говорит о том, что возможно они показывают вам шанс, какой-то шанс, который любой другой не во времени Дает шанс вам получить информацию, которую в любой другой ситуации вы никогда в жизни не получили. А эта информация для вас очень важна. Будьте посмотреть на ситуацию с такой с точки зрения. Я понимаю, что это очень тяжело. Я знаю.